Ребят, он купил, короче, опку. Позвоню еще раз. А, и так... Алло! Алло, зачем, зачем ты меня забанил? Так, ты раз разбанился уже. Я теперь, кстати, опку купил. Теперь я могу. А ты, ты зачем еще раз купил? Я же тебя снял в, в, в предыдущем ролике. Я же тебя снимал. Я же миллионер, у меня много денег. Ты, ты, ты себя видел на ютубе вообще? Да я тебя снимал на youtube все там пишут что ты лох Ах, я лох значит да да ты лох так значит пишем одну интересную команду какую а ха, -ха. так значит, напишем на одну... ну, мне как бы консоль я вижу, что ты написал баннере гриф лох ты не смог потому что я специально заблокировал такую команду для таких дебилов, как ты. Поэтому команда бан доверяется, что ты типа модер, хелпер, но тебе ее не, не, не дам. Эти тебя, наверное, сейчас забаню, потому что ты нарушаешь все, все правила вообще. Не, не бань, пожалуйста. А, зачем, ты, за, зачем ты гриферил? Ох. В смысле я лох? Потому что ты лох. Такие лохи всегда попадаются на мои ловушки. А этот твой дом? Ты его долго строил? Ну, больше чем, не знаю, чем, больше чем тебе лет. Вообще правда, что ли? Да. Вот, Если это... его сломать, то всё, конец будет. Я сейчас позову, кстати, моего друга. Что делаешь? Я ничего не делаю, ты что дебил? Ты ломаешь мой дом. Я не ломаю его, вообще на спавне стою. Да это ты. Да не ты я это. Омай. <coughs> Омай. Слушай, ты я тебе дом сломаю, потому что... Это потому что, что ты мне... грифер. А мои мы, а мы зрители, подписчики решат, банить тебя или нет. У не меня получишь, ах ты у меня сейчас получишь. Ну я тебя забаню на, дни, на два дня, чтобы ты... Подумал о своем поведении, если ты разбанишься опять, может Грифери, то я тебя забаню уже навсегда. Ладно, стой, стой, стой, прости, прости, не бань. Ну что, а таковы правила. Больше так не буду. Блин, так, ну я тебя, я тебя должен забанить, потому что я правила нарушаю. Ты что офигел? Я тебя, я тебя сейчас убью, ты застал уже. Я тебя в Майнкрафт убью. Надо, Видишь, еще да. вот, надо еще твой дом доломать, потому что. Да зачем, зачем ты ломаешь? Не ломай? Ну я же антикрифу. Да я не грифер. Так ты сам признался с одним роликом. А, а ты ничем не докажешь. Так у меня видео доказательства есть на, я... на канале моем. Ой, блин, блин, <сосудок <сосудок> сломал, блин. Ладно пока. Зачем ты забанил? Ну, давай дня, потом подписчики решат банить тебя навсегда или нет. Вот так вот. Пошел в жопу. Uh, я думаю, дом этот uh, долмает мои подписчики, наверное. Всё, варп. Давайте варп uh, 37. Uh, 37. Вот такой варп тут. В общем, что я хочу сказать, я этот ролик спонтанно заснял, потому что это, да, знаете, после того, как я отснял э, 36-е видео, выпуск, то есть 36-й, и сразу он только заходит. по у меня в в чате, этот это, это при, приобрел разбан в скобках, типа. Типа, это товар такой, и тут можно.. Вот, есть такая вот фигнюшка. Не знаю, как как он на нее зашел. Типа, тут можно всякое купить разбан и так далее за реальные деньги и или за крейды. Я, я это спонтанно это тупо заснял. Я я вообще, вот решайте, и тевольнее, потому что он, типа, грифер, с другой стороны, он всегда извиняется, но потом меня гриферит. Я не знаю, что его по, по, по IP баните, мы может даже IP сменить и снова зайти. Ну, вам решать. Всем пока удачи!